Хей, hey, йоу, друзья, перед началом моего видеоролика я бы хотел проверить вашу реакцию, успеете ли вы за 5 секунд поставить лайк и подписаться на мой канал. Я вам желаю удачи, у вас всего 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Пишите в комментариях те, кто в принципе успел. И всем желаю приятного просмотра, и мы начинаем. Поехали! И всем привет друзья с вами я альмер и в этом видео друзья это уже так сказать продолжение спирального паркура а кстати забыл сказать друзья я перешел на более новые версии майнкрафта поэтому тут вот видите вот сзади меня листва дуба вот ну что ж давайте приступим ну что ж друзья вот а кстати еще забыл сказать друзья я установил вот такой вот очень красивый, так сказать, текстурпак будет красивее. Вот. И давайте встанем на этот spawn paint, точнее чикпант, и продолжим. Вот. Так сюда прыгаем и дальше, так сказать. Ну и так далее. Вот. Так, прыгаем вот сюда, все норм. Кстати, давно уже не выпускал э, видео про Майнкрафт, друзья. ну пал. Вот. Кто хочет скачать эту карту, так сказать, ссылка будет в описании. И, кстати, друзья, э, кто не видел моих прошлых видео, вы также можете его посмотреть по ссылке в описании. В описании. Так, Интересно, я дойду до второго шикпайнта щек, в этой серии? Или нет? Блин, Немножко отущился, так сказать. Как бы тут не упасть. Опана. Так, смог перепрыгнуть. Теперь, а нет, нет, нет, нет. Еще одно дерево есть. Так, сюда, теперь нам надо прыгнуть вон туда. Опана, блин, не получился, друзья. Так, теперь обратно. Немножко мне э, так сказать, э, трудновато тут играть с этим текстурпаком. Но текстурпак, согласитесь, друзья, очень красивый. Даже такое небо. Наверняка я буду его отключать, потому что, вот как вы видите, Minecraft жестко лагает. 10-12 FPS. Так, смог перепрыгнуть. Да, друзья, я буду его отключать. Чик. Все, друзья, я его отключил. Теперь, походу, более-менее. Так. Теперь прыгаем вот... Блин, капец, я отучился, друзья, капец. Будет наверняка ролик длинненький. Так. на так. Перепрыгну. Так, теперь на то дерево. из блин! Как жестко лагает Майнкрафт. Все равно 9 FPS в Наверное, я текстурпак буду отключать. Жаль, конечно, но. Мне придется, друзья, это сделать. Ну что ж, я отключаю его что ж друзья я его отключил Ну зачем то у меня все равно 10 FPS. капец друзья зачем 12 капец теперь 12. нет все равно 10 капец друзья это же <coughs> у меня больше других слов нет друзья ну очень жестко о, о капец друзья я перепрыгнул его это уже какой-то плюс. Так, теперь мой нелюбимый, друзья. Это слаймблок, Капец, блин. Как же я его ненавижу. Ну что ж, прыгаем, друзья. Раз, два, три. Хопа. ёп так, Блин, друзья. Опять упал. Наверное, друзья, я буду использовать магию монтажа. Но пока что нет. Так... Это какой-то сложный у меня получился. Наверное, у меня это так, 14 FPS из-за записи экрана. Так. Если я еще раз упаду, друзья, я буду использовать магии монтажа. Так, прыгаем. Опа-на. Перепрыгну. Так. Все, друзья, используем магии монтажа. Чик. Так, друзья, я из прошлого... Э, так сказать, если кто-нибудь досмотрел до этого момента, напишите слово шкаф это такой тест смотрите вы меня или нет так, друзьяшки, и теперь прыгаем вот сюда хопана так, теперь вот сюда блин, капец, друзья наверное, я все-таки это буду а так сказать пройду ну, наверное, за кадром Так, так, так, так, друзья, хопан. А кстати, друзья, я тут честно это все прохо прохожу, друзья. Вот смотрите, даже в чате ничего нету. Вот, если вы меня не, не верите, так сказать. Ну что ж, прыгаем вот без комментариев. Так. Так, так, так, так. Хопа, Блин, почему я тут допрыгиваю, а до сюда нет. Капец. А это именно когда я записываю. А когда я не записываю, то Майнкрафт у меня не лагает, и я все хорошо прохожу. Вот. Я нажал на этот вот кнопку прыжки, у меня не прыгнул. Так, друзья, я использую магию монтажа. Ох, друзья, вы не поверите, я все-таки допрыгнул до сюда через этот проклятый слайм. Теперь бы, друзья, мне не зафейлит вот это место. Теперь мне надо прыгнуть вон туда. Ну что ж. Раз, два, три. Да, друзья, у меня получился капец. Ставим на спаунпоинт, так сказать. Ну что ж, теперь будем покроем вот тут опа Так, я упал. Это ничего не означает, друзья. Я просто зафейдил. Так. Прыгаем. А, кстати, смотрите-ка, друзья. Тут есть тайные пароходы. Капец. Ну, это для нубов, наверное. Интересно. А да, друзья, смотрите-ка. Давайте-ка поплывем вот сюда. Хоп, блин, не получается, друзья. Давайте. Поставьте лайки, друзья, поставьте. Так, хопана. Так, так, так. Да, друзья, я прохожу, смотрите-ка. Теперь надо плыть. Да-да-да-да, давай-давай-давай-давай. Давай. Да, друзья, у меня получился. Спасибо вам огромное за эти ваши лайки. За поддержку моего канала. Капец. Хопана. Так теперь не зафилип вот тут. Хлопано, Так при перепрыгну. Хо. Все, друзья, спаун-пойнт. Теперь надо пройти до -сюда, вон туда. Что ж, друзья, продолжаем. Так. Ну что ж, поднялись например, вот сюда. И... А, кстати, теперь куда? Тут нет таких по... тайных проходов, друзья. Что, туда мне прыгнуть? Я не допрыгнул, друзья. Тут же далеко. Наверное, 4 блоков. Наверное, отсюда. Да, наверное, все-таки отсюда. Давайте-ка. хопана. пана Ух ты, друзья, перепрыгнул в ваших глазах. Это же просто жесть. Так, еще один спаунт-пайнт. Я нажал на него или нет? Да, наверное, нажал. Ну что ж, друзья, я буду в этом заканчивать. Ну что ж, друзья, я буду заканчивать. Капец. Ну что ж. Если вам понравился, друзья, это видео, ставьте лайк и комментируйте эти видео. Если хотите посмотреть э, первые ролики, то ссылка будет в описании. Вы также его сможете посмотреть. Ну что ж, я с вами прощаюсь. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Дважды сказал. Ну что ж. Всем пока. Друзья.